В мире людей, в котором мы живем, да, в обычном состоянии естественная эволюция человека начинается от как бы, физического плана к плану будхиальному. Человек очень прост, потому что на физическом плане он индивидуальность, И именно только на физике он индивидуальность. Как только начинается рост, состояние индивидуальности пропадает. Тяжелейшее качество приходит в сознание, когда, когда доходишь до какого-то момента развития, когда ты понимаешь, понимаешь, что по сути нет разницы между тобой и соседом, а вся ваша разница да, она осталась там, где-то внизу, только на уровне физического тела. Если ты хочешь быть отличным от соседа, спускайся ниже, живи на уровне физики, и тогда ты будешь от него отличен. Но когда ты начинаешь развивать свое сознание и понимаешь хотя бы до ментала, то уже Разницы ты не видишь, а от этого мерзейшее состояние получается. Мерзейшее. Чем выше двигаешься, тем это мерзейшее состояние еще больше усугубляется, потому что выше-то точно нету никакой индивидуальности. На уровне каузального поля мы тут все в, одну, в один узел завязаны, а в будхиале так вообще разницы искать бессмысленно, потому что живем одними и теми же ценностями, одними и теми же убеждениями. Где там индивидуальность, а ты. И вот это шанс сделать свою индивидуальность со стороны будхиального тела, понимая, что если по-другому никак, да, то есть на физике ты уже индивидуальность, а на будхиале, если общими алгоритмами развиваться индивидуальностью не будешь, значит нужен другой механизм, чтобы от твоего будхиала прорастала чужая индивидуальность. Это выигрыш и победа системы. Любая система стремится к самоусложнению, то есть повышенной энтропии. Если в систему, мы с вами знаем, не входит никаких новых энергий, то есть потоков хаоса, система начинает самоусложняться до такой степени, когда это самоусложнение уже перестает быть возможным. То есть она начинает себя копировать, копировать, копировать копировать бесконечно во всем поле, на которое сможет дотянуться. И понятно, что это копирование оно не может идти бесконечно только в том случае, если это поле ограничено. Значит, два варианта. Либо прекращать копирование, это физическая смерть, либо расширять сферу своей экспансии, свое световое пятно. Движение по расширению это большой труд. Особенно для тех, кто пришел по каналу Фебы, это вообще задача из задачи. Это задача номер один. Собственно говоря, вы за этим и пришли откопировать себя, свое мышление, свой будхиал в такое количество раз, чтобы это количество превысило знаю, тиражирование копий крестиков в этом мире. А для этого будхиал должен стать уникальным. А как его сделать уникальным, если он по природе по своей уже не уникален? И вот это как как раз и занимается персональный эгрегор. Он будет создан таким способом, чтобы хотя бы какой-то маленький элемент уникальности в себе нести, и тогда всякий раз копируя себя, он будет отличен от копирования любой другой системы. И тогда у него есть шанс, понятно, я объяснила? У него есть шанс выиграть, победить, создать такое количество копий, что они превысят все возможные ожидания. Вот это будет чистая победа. чистая. Насколько должно быть универсальное сознание, будхиальный слепок, для того, чтобы подойти абсолютно каждому лицу? Он должен включать в себя все элементы каждого человека, присутствующего здесь. Только тогда он копируется. Как христианство распространяло себя, оно включило в свой элемент частичку, которая есть в каждом человеке. Любовь. В каждом человеке есть хотя бы чуть-чуть ее. -чуть. И поэтому это был совершенно беспроигрышный вариант. Мансульманство пошел по другому пути, он включил в каждом человеке такой же элемент, который есть абсолютно во всех ненависть. И это был тоже беспроигрышный вариант. Вы тоже да, до это должны будете найти такой элемент, который есть в вас, а значит есть во всех остальных но не ошибиться, то есть работать на проекцию у себя, используя механизмы системы. Это задача Фебов, задача Дионисов максимально сопротивляться этому процессу, это я так сразу говорю присутствующим, да, что это не, не, не для каждого задачи. Феба, Дионисы мы это разбирали в самом начале пятерки, и это лежит в основе, что ты делаешь, обороняешься или экспансируешь себя. Я бы экспансирует, Дионисы должны обороняться. И вот теперь вы понимаете, чего вы должны обороняться. От того, чтобы ваше сознание случайно не скопировалось чужой будхиал. А это происходит сплошь и рядом, потому что развитие Дионисов идет снизу вверх и не может возникнуть у него будхиал до того момента, пока созреет весь кузов. Поэтому им приходится постоянно как шляпу на себя надевать. Один будхиал взяли, померили, убрали, один будхиал взяли, померили, убрали. А куда... дети, если эта шляпа начинает уже прирастать, она как кипана, уже, уже висит, уже сидит. Значит, у дянисов должно быть такое количество опыта, чтобы выдержать любой будхиал и применить его для своих нужд. А у фебов другая задача, создать такой универсальный будхиал, который не будет нужно сносить. Начинать, конечно, надо с себя. Нео взращивает себя, а мистер, а мистер Смит Смит, да. свои копии. Да, да, да, да, да. Очень вот, да, очень похоже. Это как раз вот два, два канала, нео и мистер Смит. Это механизмы, да? никто не ни хороший, не плохой, просто действуют все разными механизмами бесконечно пересоздал совершенно верно совершенно верно каналы света и каналы тьмы работают именно так канал света по принципу мистера Смита канал тьмы по принципу нео да все правильно так и есть вы помните люди канала феба да вы в основном при всей своей универсальности проигрываете из-за счет того что не успеваете за время да. все делаете долго с одной стороны это хорошо, вы успеваете все тщательно проработать, а с другой стороны вы проигрываете во времени. Дионисы в, в этом отношении вам сточку вперед дадут, потому что они все делают быстро, бездало, безалаберно, грязно, тяпляп, но быстро. Вот. И поэтому у них больше вероятность ошибки, но у них больше вероятность победы, потому что они в единицу времени успеют сделать 10 действий, а вы только одно. Понимаете? Или нет? И криво. У них, да, безалаберно, криво, но тем не менее из десяти действий одно точно сработает, а вдруг сработает два, тогда они вас обыграли, Вы должны учиться у них действовать быстро, при этом не в ущерб качеству. А чтобы действовать быстро, нет только один, половину работы за тебя должны делать кто-то. Тогда начнете выигрывать.